Приветствую! Семья канала Немиркин. Сегодня мы поговорим о манипуляции. Манипуляция определяется как попытка контролировать или влиять на человека или ситуацию умным, нечестным или недобросовестным способом. Когда мы называем кого-то манипулятором, это имеет негативный оттенок. Но являетесь ли вы плохим человеком, если вы манипулятор? Давайте выясним это с помощью истории. Усаживайтесь поудобнее. Сэдди и Джесси состояли в отношениях четыре месяца, когда они впервые встретились. Джесси был добрым, заботливым, внимательным и романтичным. Сэди чувствовала себя самой счастливой девушкой в мире, потому что нашла Джесси. Они ходили на свидания каждые выходные, мини-приключения каждые выходные, Сэдди влюблялась. Однажды Сэдди готовилась к одному из их приключений и спросила Джесси, что он думает о ее наряде. «Ты собираешься надеть это?» «Ты надевала это всего две недели назад». «О, ты права, надевала». «Я совсем забыла, пойду переоденусь», сказала Сэдди, забегая обратно в шкаф. Когда она переодевалась, ей было немного странно от всей этой ситуации, но она решила, что ничего страшного в этом нет. В течение следующего месяца Джесси начала делать больше подобных замечаний, причем все чаще и чаще. Это началось с ее одежды, затем перешло на ее прическу, макияж, то, как она проводит день и с кем разговаривает. Чувство, что Сэдди в восторге, быстро исчезло, и она решила порвать с ним из-за его контролирующего поведения. После разрыва Сэдди попросила двух своих друзей, Дженни и Томаса, помочь ей переехать, чтобы Джесси не знал, где она находится. Однако через два дня он появился на пороге ее дома. Она не сказала ему новый адрес, так как же он узнал, где она находится. Сэдди поняла, что только один из ее друзей мог рассказать Джесси о новом адресе. Чтобы выяснить, кто это был, Сэдди сказала Дженни и Томасу, что планирует переехать за пределы штата из-за работы, которую она только что получила. Она сказала Дженни, что переезжает в Калифорнию. Томасу она сказала, что переезжает в Техас. Она не хотела ему лгать, но ей нужно было быть уверенной, что она в безопасности. Позже, тем же вечером, телефон Сэдди зажужжал. Когда она посмотрела, у нее было 10 пропущенных звонков и 7 сообщений с требованием позвонить Джесси и заявлением, что она не может переехать в Техас, потому что он хочет все уладить. Как только Сэдди увидела, куда, по мнению Джесси, она переезжает, она заблокировала номера его и Томаса и сделала последний шаг, чтобы ее не смогли найти. Конец. Не знаю, как вы, ребята, но я немного волновался за Сэдди. Давайте поговорим о том, что произошло. Итак, у Сэдди и Джесси были прекрасные отношения, пока они находились на стадии Медового месяца. Но по мере развития отношений он начал проявлять свою истинную сущность. К сожалению, у Джесси появились контролирующие и потенциально жестокие наклонности. Сэдди поступила абсолютно правильно, уехав и переехав в другое место, но когда Томас рассказал Джесси о том, куда переехала Сэдди, это был огромный шаг вперед. Сэдди создала границу, но Томас ее проигнорировал. Из-за действий Джесси Сэдди чувствовала себя настолько неуютно, что посчитала необходимым порвать все связи с ним и со всеми, кто с ним связан. Когда Сэдди сказала Дженни и Томасу, что нашла работу и переезжает из Штата, это была ложь. Да, это было обманом. Да, это было манипулирование. Но плохо ли она поступила? По моему скромному мнению, я считаю, что определение слова «манипулировать» дает нам ответ. Манипулировать значит ловко, нечестно или беспринципно управлять человеком или ситуацией или влиять на них. Если мы дадим определение беспринципности, то это означает отсутствие моральных принципов. Это означает, что у вас нет понятия добра или зла, и вы просто дергаете за ниточки, как кукловод, чтобы получить желаемое. Исследование 2006 года показало, что манипуляция обычно используется в качестве замены контроля над разумом. Когда кто-то манипулирует, он делает это с намерением изменить то, как другие понимают информацию, делают выводы или принимают решения о своих действиях. В нашей истории о Сэдди она манипулировала Дженни и Томасом и, в свою очередь, манипулировала Джесси. Однако она делала это не со злым умыслом. Она сделала это, чтобы обезопасить себя от потенциально жестокого бывшего и друзей, которые пытались воссоединить его с ней. У Сэдди были благие намерения, когда она манипулировала своими друзьями. Она не лгала только для того, чтобы посмотреть, что произойдет, или увидеть, разозлиться ли Джессина Томаса. Это было ради ее собственного благополучия. Это также одноразовый случай, произошедший с Сэдди. Если у нее нет привычки поступать подобным образом, один раз не обязательно заклемит ее как манипуляторшу. А что думаете вы? Считаете ли вы Сэдди манипулятором или плохим человеком за то, что она сделала? Есть ли другой способ, которым Сэдди могла бы справиться с ситуацией без манипуляций? Была ли у вас ситуация, когда вы манипулировали кем-то по уважительной причине? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Все использованные источники приведены в описании ниже. Как всегда, следите за новыми материалами канала Немиркин.